Некоторые мои собеседники побаиваются ядерной войны. Я думаю, ее не будет. Возврат в каменный век элитам ни одной из стран не нужен. Вторая причина – американцы недолго будут дуться на русских. Трансформация мировой политико-экономической модели из монополярного многополярной происходит по желанию не одного человека, а происходит эволюция. Статусы империй меняются. Одни теряют свое величие, другие встают на ноги. Кроме того, СССР не был побежден Западом. Советский Союз поставил вне закона все человеческие свободы и предпринимательский дух, чем значительно ограничил собственные перспективы. Поражение от Запада – это всего лишь заговор нескольких людей, которые не желали идти длинным путем экономических преобразований, а захотели перемен немедленных. Но действия советских властей – не предательство. Все же мы живем в достатке, покупаем дорогие машины и катаемся по всему миру именно после разрушения железного занавеса. Можно высказать претензии Горбачеву и его соратникам в той части, что они с корнем вырвали социальные основы государства и отдали страну на откуп олигархам. И этот эпизод похож на перегибы самих большевиков после семнадцатого года. Они развязали войну против духовенств и бизнесменов, Совершенно необязательную. При этом весь мир заговорил о советах, как о душителях элементарных свобод. С нотками сожаления о красном терроре сейчас говорит один из авторитетнейших экономистов и идеологов левых Михаил Хазин. а некоторые моменты тех репрессий даже старается нивелировать. И он правильно понимает суть религии в нашей стране. Она не конкурент государственным идеологиям, она лишь духовные убеждения и ритуалы. Хочу напомнить, что за нравственные основы теоретики и практики социализма взяли библейско-коранические принципы добра. Атеистов, участников дискуссий, вопрос о возникновении добра и зла ставят в тупик. Их Объяснение появления совести, эволюции чувства материнства у обезьян нелепо, настолько же, как и удивительные чувства верности, например, у волков, львов, лебедей. Религия в социально ориентированных государствах представлена по-разному. В Китае уровень притеснения верующих время от времени меняется. В Индии религиозные институты развиваются свободно. О Северной Корее информации крайне мало. Сказать, что современные мировые социалисты, «Однозначно враги религии будет ошибкой. Как мне представляется кровавая расправа ленинско-сталинских друзей над духовенствами – это уничтожение потенциальных реакционистов. Не самый умный способ выстраивания диалога с перспективными союзниками». Сегодня в России картина совершенно противоположная. Власти, в том числе и коммунисты, видят в священниках и имамах сторонников. С Россией будет все хорошо, если не начнут перестрелку ядерными ракетами. Я солидарен с теми экспертами, которые говорят о левом повороте страны. И не только нашей, а вообще всех. Потому что альтернативы нет. Настал конец звериному капитализму по объективным причинам.